Ваше место у Параши. Ну, перуполномоченный, блядь, как там фамилия? Орлов, Марлок. Прям бля, чучело, блядь, пьяная спит, блядь. Вот машина. Вот мразь, пьяная спит. Ебать, менты у нас. И вот армян, его друг, блядь, петух тоже. А Майор, ты старший уполномоченный, да? Ты, Бэтман, ебаный бухой за рулем на Тауреке. 860, да? На кого-то прыгал, мразь. Ты, блядь, не перепутал щеночек, ебаный, блядь. Мразота. Сявчик, ебаный, блядь. пожалуйста, я понимаю. Не переживай, что так «Ваше место у параши».